Он красавчик. Добро пожаловать в первый гости. Добро. Глеб у тебя мужик. Бизнес замутил, не побоялся. Дом, посмотри, какой отстроил. Короче, он смелый. А такие сейчас редкости. Не поняла? Так, так, все все, слышишь, что тебе Марин. люди говорят. Давайте. Забирай, иди, уходи что отсюда. Что-то вылупился на меня, чучело. Не вообще... Да б... ты кто такой? Чмос Санной. Зимайку Иди майку надень. Ты жену мой ударил. Хочешь, чтобы я перед бабой твоей заняться? Че, запомнил в драке думаю, вообще нельзя. Это запрещено. Теперь не буду думать о Человек, я должен был шатать того гандоном, да? Блин, ну а вот сам, как ты думаешь? Ты хотя бы спросил, каково мне? Ну, что ты сделаешь? Как в прошлый раз? Как ты вообще мог такое сожрать? Собирайся на дачу твоей.